Вот, короче, говорю вам, все спрашивают, какое отверстие, какой диаметр. Не знаю, делал на глаз. Вот, видно, здесь нет. Вот, отверстие видно, вот спичная головка. Чуть поменьше спичной головки, видите? Отверстие под спирт. Спиртовка стояла, примерно, эта горелочка. С лета я ее не зажигал. Ну, не было времени у меня сходить <coughs> на рыбалку палаткой, как всегда. Вот такая. вот Сейчас даже со старым спиртом попробую зажечь. Говорят, что не горит зимой. Сейчас будем пробовать. Вот я здесь баночка моя, с которой я всегда зажигаю. Сейчас спирт разожжем. Спирт разгорается. Он загорел уже. И подсовываем сюда. Смотрим. На улице холодно. Вот я на даче. У меня она на даче стоит, просто я никак не мог добраться до дачи. Вот разгорается, что-то там сгорается. Сейчас посмотрим. Будет ли она у нас работать на старом спирту. Все спрашивают, как чего? Не знаю, у меня улова не отпаивается. <свы> все нормально, припаял один раз, все, ничего не отпаивалось. Не... В общем, ничего не происходило. У меня. Сейчас я, чтобы видно было, вот так вот закрою. Вот огонек разгорается. Вот тоже фигово видно. На улице сильно светло. Но пока, ну пока. вроде уже огонек пошел. начинает выркать тихонечко угу. звук потихонечку проходит сейчас секундочку ну. да, тут не спалить разжигается. Видимо на улице холодно, но все равно дольше прогревается. Но все равно огонь уже больше появляется. Шуметь начинает. Где-то причем на старом спирту она там была, не заткнута ничего. Может быть даже и выдохся уже немножко, но все равно не замерз на улице стоит, значит нормально. Спирт 96 градусов. Летом, конечно, быстрее разжигается. Банк Холодная. Он yeah, разбирается. посмотрите пожалуйста холодное время горит видите вот. шпарит в одном положении шумом все нормально кто говорил что она не работает зимой пожалуйста Видите, отлично она прогрелась немножко Все пошла в работу Старый спирт не Надолевал прошлогодний даже Вот он в темное время, конечно, лучше видно хорошо Ну и сейчас тоже неплохо Камеру не выключал, сами видели Ни паузы, ничего не было Все чисто сплошное видео видно было, что я не, не обманываю вас. Так, вот смотрите. Пробуйте. Может быть у вас здесь где-то воздух подсасывает. Может быть крышка неплотно прижимается. Тоже где-то воздух подсасывает. Резиночка наружная. Это все зависит. Работает хорошо. Не знаю, вот она у меня... В прошлый раз минут 20 работала, она всего вот столько спушила. Даже побольше. 20 минут. Сейчас работает нормально. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Жду, буду отвечать. Ставьте лайки